Здравствуйте, друзья! Сегодня будем говорить про классы, структуры, объекты. Это, наверное, одно из самых интересных тем, которые есть в языке программирования, наверное, в языках программирования, которые поддерживают ООП, то есть объектно-ориентированное программирование. На самом деле, было бы неплохо немножко погрузиться в терминологию, но я не особо хочу вас погружать в большие грозные термины, типа полиморфизм, капсуляция, наследование, другие штуки, которые на самом деле, может быть, на данный момент не будут понятны, и я думаю, что вы до них дойдете сами. Собственно говоря, хочется показать максимально просто, и тем не менее, чтобы это было эффективно. Для начала давайте переключимся в Visual Studio и поговорим, что у нас есть, какие заготовки я приготовил, я покажу. Ну и, в общем, на простых примерах хочу показать, что есть классы, для чего они нужны, как ими пользоваться. И вообще, я хочу напомнить, что это уроки для начинающих разработчиков, так что я пытаюсь максимально упростить повествование, и э, ваши комментарии для меня на самом деле очень важны. Э, скажите правильно, неправильно, больше деталей, меньше деталей. В общем, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, как это обычно делается. Вы не пропустите серию, а я узнаю, собственно говоря, насколько был эффективный и полезный инвок. Переключаемся в Visual Studio и поехали. Итак, друзья, у вас на экране у меня Visual Studio. Вся моя программа, которая работает абсолютно простым способом. Давайте... По чуть-чуть расскажу, собственно говоря, приветствие пользователя названием программы. Дальше мы просим ввести имя пользователя, читаем из консольного приложения «First Name». Дальше мы говорим пользователю, что мы будем дальше от него просить, говорим ввести цену в строке, то есть мы читаем строку, переводим эту строку в double формат, мы уже помните, мы как бы изучали и проходили. Дальше мы говорим пользователю, какую цену мы имеем в виду, дальше мы спрашиваем у пользователя, есть ли у него скидка, читаем эту скидку и здесь мы ее переводим в целочисленные значения, ну проценты, будем считать, что это целое число, Хотя можно было тоже double -то поставить, а здесь мы поставили int, но не важно. Дальше мы выводим текущую скидку для этого пользователя, выводим имя пользователя в нулевую колонку, вот она, и в первую выводим, соответственно, размер скидки. Дальше мы делаем какое-какие расчеты, выводим сколько окончательная цена для пользователя, говорим ему, вот этому пользователю, Ой, это пока, до свидания и ждем нажатия Enter. В общем-то, программа на самом деле очень простая, и я специально ее максимально упростил. Давайте я запущу эту программу, ее посмотрим, как она работает. F5. В общем, вот все по пунктам, имя пользователя, ну пусть будет какой-нибудь боб, пусть у меня цена будет чего-то 100, не знаю, рублей, долларов, тугриков, йен, не знаю, неважно, 100. И теперь у меня программа запрашивает размер скидки, я скажу, что у меня скидка 25% соответственно. Программа приняла это 25, посчитала новую цену, то есть 75 чего-то опять же, и говорит, пока тебе, Боб, в общем-то, вот что, собственно говоря, мы имеем в самом начале. Теперь речь пойдет о том, для чего нужны классы, вообще зачем они нужны, как люди додумали, что нужны классы, ООП и все такое. И для того, чтобы начать... Перед тем, вернее, как начать. Смотрите, у меня простая программа, которая, собственно говоря, работает и не требует никаких изменений. Но вся ее прелесть в том, что она простая. Настоящие реальные программы, которые работают где-то там на благо людей, они много раз сложнее. Много-много раз сложнее. И эта сложность меняется день до дня. И разработчики когда-то придумали, что для того, чтобы сделать эту программу проще, надо сделать таким образом, чтобы вот эта вот часть программы была отдельно, вот эта часть программы была отдельно, вот это было отдельно и так далее. На самом деле речь идет о вот компоненте как декомпозиции, то есть уменьшение сложности – это разбиение на более мелкие части и абстрагирование. Ну, если про абстрагирование мы говорить пока не будем, то вот разбиение программы на более мелкие части – это гораздо проще. То есть, вы делаете части, которые, части программы, в частности, которые работают максимально просто. Ну, например, спросить имя у пользователя. Что здесь сложного? А кажется, что ничего нет. А на самом деле, да, можно у пользователя ввести имя, не ввести имя, использовать там какие-то символы, проверить его наличие в базе или еще что-то. То есть, для того, чтобы эту программу можно было потом усложнить, ее нужно декомпозировать То есть разбиваем на более мелкие части Вносим в каждую из мелких частей Более сложный функционал Дальше декомпозируем и так до самого низа ну, То есть такое древобидное, если можно сказать Зависимость Иерархия, если можно выразиться То есть более мелкие Вернее более сложные объекты и программы Состоят из более мелких частей Которые делают элементарные функции в общем-то, для этого и были придуманы классы. И давайте я сейчас покажу, что, собственно говоря, из себя представляет класс. Полагаю, что правильно было бы начать с того, что у нас уже было какое-то количество уроков, где мы изучали какие-то типы, string, int, double, в общем, как они взаимодействуют. И, в общем, я думаю, что здесь как бы на самом деле понятно. Для того, чтобы... Создать что-то, например, какую-то интовую переменную, чтобы туда положить например, дисконт. Давайте его назовем дисконт демо. Давайте инт. Раньше была такая мода еще к названию перемены переписывать ее тип. Ну, вот это как бы отошли. Ладно, это так, не важно. Пусть а, дисконт э, равен э, допустим 100%. Ну, в общем, бесплатно мне это достанется. Так вот, для того, чтобы мне вот эти вот 100% Положить в какую-то переменную, мне нужно определить тип этой переменной. Другими словами, если у меня есть какие-то 100%, я знаю, что это целое число, и мне нужно положить его в память программы. Ну, давайте я нарисую вот таким вот образом память. Это все очень абстрактно, я не претендую на Художника, название художника. Мне нужно вот эти вот 100 положить в какую-то память. И я знаю, что это целое число. И я для этого использую тип, который называется int. Помните, что все типы, вообще все в C-Sharpе произошло от одного а, объекта, который называется object. <соц�> ну, каламбур такой, но тем не менее. И int это объект, и классный объект, и string объект и так далее. В общем, я вот таким образом вот в этом месте сказал, что я хочу цифру 100, то есть положить в память, чтобы потом с ней дальше работать. И где-то там на выходе программы эта память, ну, как нарисовать, очистится. Вот так вот все, короче, очистится. Все затрется, и у меня как бы программа отработает. Но на выходе у меня будет какая-то другая сумма, ну, например, э, скидки, то есть другая цена. В общем, э, так или иначе, вы работаете с памятью, нужно это понимать. И для того, чтобы положить в память, нужно выбрать обязательно э, тип. Ой. Нужно выбрать тип этой самой переменной, этого самого об, э, значения, если хотите. Ну, объекта, наверное, не буду говорить. Да, наверное, не буду говорить. В общем, для того, чтобы это сработало, например, с декомпозицией, мне нужно сделать следующее. Мне нужно каким-то образом объединить. Вот смотрите, у меня есть first name. Теоретически это просто строка. Но я могу спросить не только first name, но и, собственно говоря, last name. Я могу спросить еще и какой-нибудь там, не знаю, birthday. Ну, как они пишут? То есть дату рождения, я могу вообще спросить там адрес. То есть на самом деле, когда программа более сложная, то мне мало знать только одно, что. Каким образом, ну, о пользователе я имею в виду, вот в конкретном контексте будем говорить про пользователь. То есть я могу узнать у пользователя разные вещи, и это не станет отдельными частями, потому что это одно целое, это пользователь. Для того, чтобы мне это как-то в одну кучу собрать, есть такое понятие инкапсуляции, да, то есть закрытие, я могу это спрятать в классе. То есть, если говорить другими словами, получается, что для простых, для примитивных, так сказать, типов уже существуют какие-то определенные типы, да, целое число, то есть int, string, double. То есть для оперирования простыми операциями, как в данном случае, мы используем и double, и int, и вот тут-то вот у нас приходит string в каждом readline. Мы пишем простую программу, используем простые примитивные типы. Но как только я начинаю усложнять программу, мне вот этих простых примитивных типов начинает быть очень много, и управляться ими начинает быть сложно. И для того, чтобы это все, как я сказал, консулировать, нужно написать свой класс, то есть создать свой, грубо говоря, тип, который вы сможете расширить своим собственным функционалом, добавить определенные свойства, методы, мы об этом поговорим чуть позже, и тем самым закрыть логику, которая находится внутри этого класса, в том типе, который собственно говоря, этот класс себя представляет. И далее можете использовать это тип, так сказать, выставляя наружу только то, что можно делать с этим классом. Например, если говорить про то, что если у нас есть дисконт, который, собственно, имеет свои типы, они простые, они привязаны ко всем интовым, так сказать, типам объектов то есть объектов типа int. Например, у нас есть try-формат, ну, toString, надо сказать, есть у всех объектов, есть equal, то есть можно сравнить вот эти вот объекты этого типа. Надо понимать, что название типа, то есть сам тип, это такой, наверное, контейнер, да? А вот на самом деле переменная это то, чем заполнен вот этот вот контейнер. И таким образом я предлагаю вам создать наш новый класс, который я назову Person, потому что данные будут складываться в него. И, и вот эти вот First, властные Birthday, day, адрес, вернее, давайте перенесем туда. Что для этого нужно сделать? Очень просто. Я здесь, давайте вот таким вот образом, я сделаю вам вот такую штуку, покажу. Смотрите, у меня есть заготовка, я просто, чтобы время не тратить, не писать, сделал такие пометки. Так, из чего состоит класс. Класс это, собственно говоря, специальный, так сказать, модификатор, да? зарезервированное слово, давайте скажем. Потому что паблик это модификатор, класс это зарезервированное слово, это название класса. В данном случае я его сейчас напишу Person. И в классе есть обязательно конструктор. Это такой специальный метод, который выполняется всегда при создании. Инстанса, при создании экземпляра класса. То есть я создаю контейнер, в который буду напихивать данные. И вот при создании этого контейнера первым выполняется конструктор. И у этого класса могут быть свойства и функции. Ну, функции и методы, я их в принципе различаю. Хотя явного различия нет. Это у меня еще пошло с Delphi, потому что функции возвращают что-то. Методы ничего не возвращают. Но в C-Sharp это одно и то же. Итак, у меня есть класс. Я назову его Person. И мне нужен конструктор. Что я хочу с этим конструктором делать? В конструкторе обычно инициируются какие-то переменные, может быть, какие-то расчеты производятся. То есть, это тот самый первый метод, который выполняется при создании этого объекта. Давайте посмотрим для начала, что у меня теперь появилось. Смотрите, я прочитал firstName, lastName, firstName, firstName first first first first first Я теперь могу сказать, что у меня есть person типа персон и э, смотрите это как раз тот самый персон тот самый класс давайте я вот таким вот образом покажу который мы создали то есть сейчас он абсолютно пустой но тем не менее у этого класса уже есть какие-то для всех классов обязательные параметры то есть equals get type to string но no get hash code мы про них говорить не будем пока вообще на них глаза закроем то есть я из инстанса то есть я из не, не так. Давайте... Я пытаюсь все упростить, поэтому, возможно, говорю непонятно. Так, смотрите. Я создал инстанс типа person, написав переменную new Собственно говоря, теперь у меня этот person, я нажимаю, здесь ничего нет, как я сказал, Тут, ну кроме базовых вот этих вот понятий, они нам пока не интересны. И я могу создать свойства. Создаются свойства, создаются поля, публичные, приватные, ой, в смысле скрытые. Мы пока про модификаторы говорить не будем, возможно поговорим этом в этом будущем, в зависимости от того, зайдет ли урок или нет. Ну, давайте создадим публичное свойство, которое называется string. У меня же здесь first name, он же string. Вот он, string. Я также ставлю, что он у меня, string. Здесь пишу first name. И теперь, когда я сюда обращаюсь уже к экземпляру класса, я могу посмотреть, у меня здесь появился first name. И я могу сказать, что мне этот first name равен first name, который я получил из командной строки. То есть у меня класс начинает дополняться объекты. Теперь я хочу, чтобы у меня появился еще и пласты. И в Lasting, соответственно, я хочу запишать ласты. Но мне компилятор показывает, что у меня такого свойства нет. И я могу это сделать следующим образом. Я могу создать это свойство. Ну вот таким вот образом я нажал. И у меня появился стринг. И мне компилятор, вернее Visual Studio предлагает... Задать параметры этого свойства. Ну вот смотрите, у меня уже появился first name, last name, То есть, когда я напишу person, у меня здесь уже появился first name, last name Мне еще нужно добавить birthday. Ну давайте его вот таким вот образом делаем. Я то есть использую снова а, рукописный вот Daytime. И, собственно говоря, мне нужно определиться, какой там или daytime вопросик обозначает, что это параметр может быть null, то есть он может быть не задан или задан. Но в моем случае dateTime это birthday, date, который может быть не задан. Давайте так. Of date. вот. И, собственно, теперь у меня это свойство появилось здесь. Вот оно, birthday. Я напишу, что у меня birthday. Но смотрите, я сюда получаю стринговое значение. То есть то, что пользователь вводит в консольном приложении, оно имеет тип string строка. А мне нужно сюда, чтобы это был Daytime. То есть, другими словами, совершенно другой тип. И для того, чтобы сделать операцию эту, я должен сказать Daytime, то есть есть такой тип Daytime. Day time. Я ему хочу сказать, чтобы он у меня распаксил то значение, которое у меня придет вот отсюда, из redline. Он подчеркивается, потому что я могу ничего не ввести, нажать просто Enter, и здесь будет пустое значение. Но давайте в данном случае я скажу, что я буду обязательно вводить. Просто я супер, экстра, мега уверенный сам в себе человек. Эту программу, естественно, никто не будет использовать, кроме меня. Поэтому я скажу, что он мне не подчеркивал ошибку. Я всегда буду заводить, поэтому я и утвердил, что она не может быть. Ну. И теперь, когда я буду заводить персона, она мне попробует превратить то, что я ввел, из типа, распасить, так сказать, превратить это в другой тип, который называется daytime. Ну и последнее, что мне осталось делать, это сказать, что у меня есть какой-нибудь адрес, который должен, соответственно, заполняться из стрингового значения адрес. У меня этого адреса нету. Пусть будет string. Я нажму Enter. Мне Visual Studio помогла создать, и это значение может быть null. И вот этот вот значок обозначает, что у меня вот в этом месте, ой, вот в этом месте, может быть, ничего не введено, и программа это проглотила ОК. Потому что я разрешил. Если я уберу этот вопросительный знак, который говорит, что это свойство должно быть обязательно заполнено, и в данном случае, вот, оно у меня подчеркивает, что, да, действительно, здесь может быть НУ, потому что... На ReadLine если навести, то здесь тоже есть вопросик. В общем, типы совпадают, как говорится, на картинке. Ну, я тоже буду говорить, что оно никогда не равно No. Но для того, чтобы вот это мне перестало подсказывать ошибку, я скажу, что это свойство никогда не будет No. И это указывается вот таким вот способом. First name. А давайте Last Name у нас может быть No, поэтому его оставим ой, таким, как оно есть. То есть, другими словами, давайте я здесь поставлю breakpoint. Вы уже знаете, что это такое. Я запущу его, эту программу. И у меня спрашивается имя пользователя. Давайте я заведу. Ну, пусть будет Боб. Дальше у меня... Ну, да, наверное, так не очень понятно. Давайте вот таким вот образом сделаем. Ну, вот здесь мы спросим last name. Здесь мы спросим first name. А здесь мы спросим, просто чтобы пользователю было понятно, я думаю, что это of, который, как называется, день рождения, и вот здесь еще скажем, введи свой адрес. Ой. Вот таким вот образом. И теперь эту программу запустим. И первое что слово спрашивает, ну пусть будет Bob, пусть last name тоже будет Bob, хотя можно было не вводить. Давайте введем 20, какой сегодня у нас число-то, 22, 08, 19, Enter, и теперь введем адрес. Ну, какой-нибудь, ну не знаю, стрит, не знаю. И я нажимаю Enter, у меня программа прошла все этапы, перешла сюда, и здесь я уже вижу, что у меня под Person, и, собственно говоря, вы видите, что у меня заполнены данные. То есть, я в одном классе, который называется Person, капсулировал. Да? То есть, а забрал в себя, забрал вовнутрь вот эти вот данные, которые, собственно говоря, у меня теперь ходят как один объект. Вот он Person, вот я его здесь заполняю. Ну, а далее я могу к этим свойствам обратиться. То есть, я могу их использовать. Например, я сейчас завел Person. Но в данной программе у меня, конечно, еще доступен FirstName, потому что я его создал здесь. Давайте так сделаем. Но я могу обратиться и к персону. Вот в данном случае я могу написать Person.FirstName, показать FirstName. Я могу сказать, что у меня здесь тоже есть Person, сказать FirstName. Более того, я могу сказать... Здесь, чтобы мне программа показала еще и last name. для этого мне нужно добавить количество переменных сюда, то есть обрабатываем их и сказать, что мне еще будет last name. То есть на первом, на нулевом индексе стоит first name, ну, давайте их поменяем местами, вот таким вот несложным способом. И таким образом у меня фамилия будет, потом имя, здесь будет дисконт. Но для чего я это делаю? На самом деле кажется, что это очень сильно все усложняет. И Давайте это все упрощать. Ну, во-первых, вот это вот все можно упростить. И мне вот показывает, что нужно использовать объектный Initializer, То есть специальный формат. Это говорит о том, что программа будет работать вот таким вот образом. То есть я создам персон специальным образом. То есть буду обращаться с, с, непосредственно к папкам, Ой, к свойствам через объект. То есть, что она сделала? Было вот так, то есть я сначала создаю объект, а потом обращаюсь к нему и к его свойствам, наполняю его. Это не совсем нравится компилятору, есть на это определенные причины. Правильно делать это вот таким способом. То есть, прямо при создании объекта в одной так, атомарной операции заполнить его в свойства. Оставим пока так. Ну, а теперь давайте подумаем, так ли мы всегда, и так ли мы часто хотим каждый раз при заполнении «Birthday» неважно откуда он пришла, делать парсинг вот этого вот объекта. То есть, если у меня будет много вариантов, где я буду использовать этот самый персон то мне придется в каждом месте втыкать вот этот daytime parse. Что можно сделать? Можно воспользоваться конструктором. Это немножко упростит. Конструкторов у объекта может быть много. И упрощение будет в том, что я могу использовать разные конструкторы для создания вот этого самого персона. Давайте создадим простой. Сдается он очень просто, так называемый модификатор, и название класса. Я, вот этот конструктор, который сейчас создался, он пустой. Здесь, собственно говоря, ничего не делается, здесь тоже ничего, здесь вот ничего не делается. То есть, это конструктор по умолчанию. Пока будем говорить, что это конструктор по умолчанию, не будем говорить про структуры. Вот. И я хочу этот конструктор модифицировать. Я хочу, чтобы у меня вот сюда приходил string, допустим, first name. Мы также не будем говорить про рекорды, это, наверное, отдельная тема. И я теперь хочу, чтобы мой first name, который вот этот вот, вот мне даже вижу, что ее подсвечивает, наполнялся из конструктора свойством, то есть переменной first name. Теперь мне конструктор говорит, что у меня эта конструкция заполняется, то есть фестный, и она говорит, что вот этот может быть а, не использован. То есть я могу здесь написать init, не int, а init, и соответственно это будет работать только в конструкторе. Более того, я могу это вообще сюда убрать, и это тоже будет работать. Другими словами, я понимаю, что у меня прям, когда создается этот вот класс, мой собственный объект, я хочу, чтобы прям при создании класса я, я или те, кто будет пользоваться моей программой, обязательно указывали first name. И, собственно говоря, мне компилятор на соседней страничке, на соседнем, в соседнем классе говорит, что у меня теперь это неправильная конструкция, мне нужно здесь, чтобы был конструктор. И теперь вот это вот давайте пока закомментируем. У меня получается, что в конструктор обязательно нужно сюда засунуть first name. Вот это подчеркивание как раз и говорит, что у меня создание персона обязательно должно использоваться через конструктор и указать ферстнейм. Это потому что я удалил, то есть я конструктор по умолчанию убрал. Давайте я снова добавлю паблик персон. Скобки и две такие скобки. То есть, теперь это конструктор по умолчанию есть. И у меня э, программа опять работает, как раньше. То есть, при создании класса, ой, вот так вот. То есть, при создании инстанса, то есть, при создании какого-то экземпляра, какого-то объекта, я могу вот этот вот класс создать. Но мне сейчас подчеркивается тем, что э, э, вот этот вот э, FirstName, он мне говорит, что нет у меня, я не могу через вот такую конструкцию, через инициализатор объекта создать, потому что здесь нету э, сетера. Я могу его сделать, ой, ой, я могу его добавить, что написал, get. ой, господи, сет и тогда у меня конструктор разрешит. То есть, для чего вот это вот все усложнение? Я не просто начинаю создавать этот объект, который называется Person, который имеет класс, а начинаю управлять его созданием. Я модифицирую его, я могу добавлять ему свойства, я могу добавлять методы. То есть, я отделяю логику работы программы, которая находится вот в этом вот окне, то есть от начала до конца, я уже персона выделил в отдельную штуку, которая теперь называется персон, и у нее появилась своя собственная логика, которая позволяет э, управлять, добавлять, модифицировать, валидировать, э, сохранять базу, читать из базы и все такое. То есть у меня набор каких-то определенных данных, ну, свойства, если хотите. Ну, в данном случае это данные, которые я собрал с пользователя. Они инкапсулированы, они закрыты от внешнего просмотра, то есть их посмотреть можно, изменить нельзя. В данном случае это делается вот таким способом. Я могу сказать, что это у меня private set, то есть запретить. Вот И таким образом у меня Внутри класса вот я могу установить, ну и в методах в том числе, а здесь я уже не могу создать. То есть я ограничил действие вот этого, собственно говоря, класса. Я могу удалить конструктор по умолчанию, мне вообще нельзя так создать теперь пользователя. Я могу сказать, что у меня, давайте пока скомментируем, воспользуемся этим кодом. Мне нужно сюда отправить first name, как он называется, да, first name. И, соответственно, сказать, что он не null, потому что эта конструкция у меня не может быть null. И далее, собственно, у меня говорит класс, что он создался, и все нормально, но я не получаю остальных свойств. Теоретически я могу здесь уже как раз использовать person. А дальше, так, давайте уберем breakpoint. Дальше я могу сказать last name, равен. Ну и как оно было раньше сделано, last name. Ну, нужно ли мне это? Нет, потому что на самом деле вот этот вот опять инициализация показывает, что нужно это сделать вот таким образом. Я добавляю две скобки удаляю, передвигаю это наверх и это уголяю. То есть last name у меня будет инициализирован таким образом. То есть, гибкость по управлению вот этим самым классом, она на самом деле очень большая. Более того, я хочу, чтобы у меня не только сюда first name заходил, но и last name. Соответственно, мне его теперь здесь заполнять не надо. И дальше пойдем. Я хочу, чтобы сюда еще сразу был тот самый, ну, например, first state, который мне нужно внутри там как-то Uh, как-то, ну, не как-то, вот в этом конструкторе как раз и сказать, что last name, uh, right last name, Нет. Ну, давайте я вот так и сделаю, на самом деле, это можно сделать вот так, string uh, last name, и на самом деле, Visual Studio, она достаточно умная uh, штука, и она вот автоматически имеет, конечно, при помощи ReSharper делать вот такие вещи, то есть, не нужно писать много кода, а, собственно говоря, пользоваться тем, что уже написали другие разработчики, которые... Ну ладно, не важно. Теперь мне здесь нужно получить э, date И я могу сказать, что у меня внутренний date, равен date time Parse, собственно говоря, тот самый date, э, который э, приходит из конструктора. Вот. То есть, э, другими словами, я могу сказать следующее. Во-первых, э, у меня сюда приходит стринг, и оно у меня не должно быть. Ну, я могу это проверить на то, чтобы выдать ошибку. Если у меня first name не заполнен, у меня будет ошибка, что у меня first name не заполнен. Я сейчас это все продемонстрирую. И таким же образом я могу сказать, что у меня last name нужно заполнить. Но так как он у меня null, я эту ошибку не буду выводить. А вот BIOSDATE у меня обязательно парсится, и нужно вылавливать вот эти вот ошибки, то есть, когда вы проектируете какие-то заранее. Это нужно просто понимать, это вас избавит от большого количества проблем. Итак, у меня сюда приходит BIOSDATE, но у меня здесь требуется класс STRING, который не может быть NULL. И в данном случае, вот, вот в этом месте, у меня сюда приходит BIOSDATE, Типа строки, которая может быть null. Ну, вот этот вопрос и говорит о том, что строка может быть null. Ну. Соответственно, когда я создаю person. У меня компилятор предупреждает об ошибке. С, э, современный из xs на самом деле очень продуманный, и понимает, что если я здесь получаю пустую строку, отправляю в класс, где не может быть, он подчеркивает, с этим нужно как-то бороться. Но первый вариант это сказать, что я никогда не буду вводить null. Это, конечно, вранье, но компилятор можно обмануть. Но, а для того, чтобы действительно это сработало таким образом, как надо, надо поставить сюда... Давайте вот так вот сделаем... Я параметры раскидаю каждую на свою строчку, ну, чтобы было виднее. То есть я могу сказать, что у меня birthday может быть null. И соответственно компилятор у меня теперь перестал здесь подчеркивать. Person принимает было значение, то есть нулевые. Но теперь у меня ошибка здесь. Но Для того, чтобы эта штука не случилась, я могу сказать следующее. Если birthday. Ой, как он пишется. Неравен null. Ну, или давайте по модному напишем. Из объект. То есть, если это является объектом, а null это не объект, то тогда заполнить это свойство BiosDate. Вот, собственно говоря, и все. И программа теперь будет работать правильно. Давайте мы здесь поставим Breakpoint и запустим ее. И проверим, что это действительно сработает. Все, ставим Bob. Ну, вот такая странная фамилия. Теперь я завожу, ничего не завожу. Нажимаю Enter. И дальше нажимая Enter, ничего не сломалось. Теперь смотрите, у меня Bios Date не заполнится, и мы знаем, что он у меня пустой. То есть сейчас он у меня пустая строка. А здесь у меня проект, проверка на объект. Я нажимаю F11, я, когда нажимаю F11, то я как бы... Вот программа шла вот так, вот так, вот так. Я F10 нажимал. Когда нажал F11, она опустилась вовнутрь и пошла вот сюда. Видите, теперь у меня здесь работал брейкпоинт. Я нажимаю F11. Смотрите, у меня без равен пустая строка, это не null. Это тоже какой-то типа значения. И вот здесь у меня проверка идет. Да, она говорит, что это не пустая строка, не null. Это объект, но он у меня, естественно, не может распарситься. И я получил ту самую ошибку, на которую обычно... Нарывается, да, то есть проверили на нул, но не проверили, что это пустая строка. В общем, имеете в виду, это тоже полезная штука. Поэтому все эти модности, конечно, хорошо, но желательно все-таки пользоваться, так сказать, как это называется, мозгами, если так можно выразиться. Для того, чтобы действительно проверить, что стринг у нас э, не... Ну, у стринга есть специальное расширение, которое проверяет, что из нового или более современной версии white space, которая в том числе проверяет предыдущая, то есть у типа строка есть специальное расширение, которое проверяет, пустая ли строка. И вот если она не пустая, ну, то есть давайте тогда правильно писать, если она пустая, тогда мы делаем... То есть мы ничего не делаем. Это, может быть, выглядит не очень красиво, но, тем не менее, это такой подход, когда вы избавляетесь от «else», он э, очень, как бы, сейчас котируется, на самом деле. То есть, другими словами, я проверяю «first name, если он есть, я его заполняю. Если нет, ошибку. Властно мы берем как есть. А бёздэй сначала проверяем, есть ли там вообще какие-то данные. Если нет, говорим до свидания. То есть мы прерываем выполнение программы, и она выходит из конструктора и пошла дальше работать. А если там что-то есть, мы заполняем бёздэй. Давайте проверим, что действительно так. Мы заводим странное имя Боб, странную фамилию Боб. Вводим Enter, то есть не вводим никакую информацию полезную, дальше вводим Enter. И теперь пытаемся нажать F11, прийти в конструктор. Здесь у нас проверка, сработала, first name Bob, last name, соответственно, Bob. Строка пустая, программа вышла, не стала даже заходить и парсить эту. То есть у меня теоретически все сработало. Person у меня есть, ну а дальше давайте я отпущу программу. Вот у меня выполняется, видите, цену пусть будет вот такая, пусть будет 13%, ну и как вы видите, здесь она вывела боб-боб и, собственно говоря, посчитала скидку. Как я и говорил, вот этот боб-боб вывелся уже из персона. К чему такие сложности? Ну, на самом деле, есть к чему. Смотрите, если мы говорим про какую-то систему, ну, например, магазин, да, у магазина есть Профайл, профиль пользователя, вы наверняка сами не один уже, собственно говоря, профиль создали в разных магазинах и там у вас есть скидки, фотография, вот примерно такой же сейчас профиль, то есть персон, мы создали, давайте рассчитаем какую-нибудь скидку, ну зависит от того, это скидка, какое количество месяцев прошло с момента регистрации, ну как вариант, да? что для этого нужно сделать, Нужно создать метод, дать скидку для пользователя. Но для того, чтобы ее посчитать, нам потребуется еще одно поле, которое ну, будет, допустим, зарегистрироваться автоматически, когда пользователь создал профиль в магазине. Я создал 1 января, и с 1 января у меня идет отчет количества месяцев, ну и размер скидки. Так вот, для того, чтобы получить, давайте адрес отсюда уберем, мы сделаем здесь, наверное, паблик. Ну, то есть создадим свойства, которое <смех> это не смотрите. паблик, вот. который тоже называется Date Time. И оно не может быть ну, потому что когда пользователь создается. Ну, давайте так: uh, created, ad, когда это было создано, собственно говоря, это профиль, потом вы сохранили в базу. И, собственно говоря, каждый раз, читая из базы, знаем, что это было создано, там, например, 1 января или сегодня какой у нас, 19 августа. Неважно. Вот теперь э, этот BIOSDATE мы оставляем, а здесь вводим. Ну, давайте так. Мы создаем, и я не хочу это поле откуда-то вводить. Я это поле буду делать э, автоматически. Ой. Я его буду получать один раз в конструкторе, оно никогда не будет Ну поэтому я напишу created. Это равно DAYTIME, текущее время. Э, нет, текущее время. Ну, я... Обычно использую UTC now. есть на это свои причины. Ну и NAO это текущее время в текущем часовом поясе, а UTC now, вот, вот, вы узнаете сейчас, когда я создаю это видео по UTC формату. То есть я помимо того, что сделал какие-то количество изменений профилей, то есть так называемых. Person, first, властные какие-то данные получил от пользователя, может он сам его, может еще где-то, не знаю там с сайта стыбрил а я и создал еще свойство, которому по умолчанию создается то есть если сейчас давайте вот отсюда я breakpoint игру поставлю сюда и запустим его еще раз итак у нас есть странный человек с именем бог с фамилией боб дата его рождения ну пусть будет 20 пусть будет 20-12-12 Ну, вот такой молодой человек А, в смысле, спрашиваем адрес а адрес я уже не завожу Давайте мы адрес отсюда уберем, чтобы В общем-то Сократить время И ä, Давайте еще вот так сделаем Если я Если string Угадайте, что я сейчас сделаю Если string DoesDate Пустой, тогда я скажу, что бюстдейт равен двадцать двадцать 12, двенадцать. Вот. То есть, я думаю, что вы догадались, что я сделал. Чтобы не заводить каждый раз бюстдейт, я буду нажимать Enter. А программа проверяет, что если там ничего нет, она будет автоматически вставлять. То есть, у меня у человека, вот этого боба-боба, будет всегда создаваться его дата рождения. Я нажму Enter, мы проверяем, что у нас и персона теперь есть дата рождения автоматически заполнена, она соответственно равна вот, этому, вот этой, собственно говоря, дате. Ну и здесь уже есть, как он называется, дата создания автоматически. Вот вы видите, что у нас, собственно говоря, создалась. И э, это не предел мечтаний, мы будем работать дальше. Для чего это сделать? Для того, чтобы вычислить дисконт. То есть, я э, функцию по вычислению сейчас буду создавать. Для этого нужно что? Правильно, создать метод, который будет иметь... Давайте сначала напишем... Э, для... Давайте определимся, что нам нужно возвращать. Нам нужно возвращать э, размер скидки. То есть, это будет double, правильно? Get какой-нибудь дисконт. И это будет метод, соответственно, вам нужно оформить правильным образом. Я буду get дискон считать от, допустим, даты создания. Ну, в нашем варианте дата создания будет сегодняшняя дата, но потом, если через месяц я запущу эту программу, а персона, соответственно, сохранит, то есть при создании нового объекта, как в данном варианте, у меня будет всегда дата равна сегодняшней дате, поэтому это как бы не очень валидный вариант. Но если я открою эту программу и прочитаю из памяти, и загружу этот объект Person в этот класс Person и прочитаю дату создания, то она будет равна той дате, которая когда эта была программа создана. У меня этих сохранений нет, поэтому я хочу другой принцип вести, не просто, а давайте заведем сюда целочисленные значения назовем там month ну пусть там count да то есть сколько за какое количество месяцев дать скидку ну, будем ее считать очень просто, сколько месяцев, столько и скидка, и э, мы будем считать э, сюда еще, то есть нам как параметр потребуется текущая цена. Цена у нас будет в формате double, потому что она может быть дробная, и назовем price. Давайте ее назовем current, э, ups, current price, и мы будем делать э, far, будем какой-то расчет. Result у нас будет равен, ой, result. Будет у нас простой. Мы current price умножим на скидку, которую нам нужно рассчитать. Discount. В Discount у нас будет равен количество месяцев, ну, month count, который мы введем, разделить на 100. То есть, если было 10... Собственно говоря, один месяц, то это будет 1%, два месяца это будет 2%, ну и соответственно 10 месяцев это будет 10%. Ну, такая простая математика, не будем усердствовать. И теперь нам нужно current price, то есть обратите внимание, что я не просто какую-то логику пишу, я эту логику пишу в классе, которая не будет, в общем-то, меняться а уже где-то там вне. То есть я могу, там есть специальные способы определить, как это будет работать в соответствии с тем, что использовать всякие паттерны, мы потом, может быть, про них поговорим. То есть я внутри класса Person реализовал какой-то метод, который называется GetDiscount, и он будет работать для всех Person одинаково на основании тех параметров, которые будут к нему приходить. И, соответственно, если мне вот эти вот данные уже не нужны, соответственно, я могу здесь сказать, что у меня вот прайс я могу ввести, но я не буду его рассчитывать. Я его буду потом отправлять в персон. Здесь дисконт, я уже его, мне он вообще не нужен, я его не буду считать, но вывести я его захочу. Я скажу, что мне меня у персона нужно дернуть метод «getDiscount» и отдать туда некоторые параметры. var, discount, равен. А смотрите, какая штука приключилась. У меня метод подчеркивается и говорит, что у меня can't access private метод. То есть у меня программа не может достучаться до скрытого метода. Напоминаю, что все методы, которые не имеют явного модификатора, модификаторы это вот public, public, public это модификатор, а здесь нет явного модификатора, но по умолчанию в c это private, то есть если я напишу private, это то же самое, что и было, но поэтому мне здесь нужно, чтобы был у меня паблик. То есть теперь свойства доступны извне. И это тот случай, когда мне нужно, можно управлять программой, ну, как-то там, я не знаю. Ну, то есть, как бы по-русски-то объяснить, то, господи, чтобы вам была возможность управлять маленькими кусочками, какого-то кода, из этого складывается функционал программ. Потому что завернуть все в один метод, в который, вот как у меня сейчас было, это тоже будет работать. Но как только вам потребуется внести какие-то изменения, вот это вот э, внесение изменений потребует больших усилий. В данном варианте я могу просто взять кусочек кода и изменить, и он будет частью большого куска, который будет работать соответственно правильно. Я точно знаю, что нигде ничего не поменяется, кроме того метода, я поменял. Итак, мы считаем дисконт, и теперь у нас есть персон, собственно говоря. Смотрите, мне нужно сюда ввести дисконт, он у меня сюда выводится, мы можем запустить программу. Давайте проверим, как это работает. Так, у нас тут что-то запущено, закроем, еще раз запустим. Итак, у нас есть странный человек с именем Боб, с фамилией Боб. Дату мы не вводим, А мы будем цен. пусть эта цена будет 100, но я там неправильно сделал, давайте я. У меня же цена вводится, давайте ее вот так вот идем. Price, ну, чтобы уже быть более последовательно И запустим еще раз. Итак, у нас Bob, который бот, тоже неплохо. Нажмем Price, и цена у нас будет, допустим, 100 рублей, неважно. И у меня какая-то фигня приключилась, у меня не посчиталась цена, а почему? А вот это мы сейчас как раз и проверим. Давайте поставим breakpoint в методе, который будет рассчитывать. У нас эту самую, самую. запустим приложение еще раз здесь нам не важно, не важно, не важно цена 100, enter и вот сюда мы попали в тот самый метод давайте эту штуку закроем мы видим, что у нас месяца 3, цена 100 мы считаем дисконт, 10 разделить на 3 дисконт будет 0 ну, понятное дело, почему? потому что у нас дисконт определился как int собственно, это одна из этих Ошибок, которые тоже нужно что -то учитывать. Вот эти типы имеют значение, если я поставлю Double и снова запущу приложение. То есть у меня программа посчитала, что если 3, 3 целые разделить на стол будет 0, потому что ну, это как бы логично. Да? А если учесть, что нужно мне получить дробное число знаете, вы здесь теперь F10, в 10 средний дисконт, у меня получился 0.3 и теперь, когда я буду делать расчет, вот она цена и, собственно говоря, мы в результате увидели ту самую цена мы цену неправильно посчитали, ну вернее мы, я вот, и теперь у меня, мы посчитали результат, дисконт 97 а вывели мы то, что персон, дисконт а цена Total, Total у нас прайс. А, мы здесь еще какие-то операции. Здесь уже нам ничего не нужно делать. А, нет нам нужно э, так. У нас дисконт. Мы неправильно посчитали. Здесь у нас будет дисконт. Мы просто всего лишь его посчитаем. А вот здесь э, самый дисконт прайс минус дисконт. Вот, и теперь все логично. Ну, я пошу, пошу, пошу, нет, потерпился. Давайте проверим, что эта штука работает еще разочек. Все очень просто, человек с фамилией Боб, Боб. здесь мы не ввели строку, конечно, это тот самый случай, когда никогда не говори никогда, потому что я говорил, что никогда не веду пустое значение, и вот все-таки ввел нечаянно, Enter, вот моя цена, вот у нас пошел расчет, мы давайте уберем отсюда брейкпоинт, чтобы она не основалась, посчитали дисконт, прайс, current price на дисконт, 3. И теперь у нас скидка 3% Возвращаемся в обратку Вот он эти 3% Цена минус 3% скидки Ну, в общем, вы понимаете, что теперь все заработало Вот те самые 97, собственно говоря, чего-то там Ну и, собственно говоря, то, ради чего мы сегодня здесь потратили такое количество времени Друзья, если вы начинаете писать код вам нужно понимать, что существуют два способа написания кода. Ну, вернее, больше двух, но считаем, что два. Есть процедурный подход, а есть объектный подход. До некоторого времени считалось, что некоторые языки могут быть только процедурные, но так или иначе в них рано или поздно появлялись объекты. Потому что писать сложный код с использованием объектов намного проще, чем писать процедурный код. То есть, когда в самом, начале программы, моя, в самом начале видео моя программа была так, процедурная, то есть выполнялась линейно, это было очень просто, но и программа была простая, толка от нее было совершенно даже не очень много. Как только я ввел определенные понятия в объекты, сделал персон, расширивал функционал, добавил свойства, конструкторы, у меня программа изменилась, у меня теперь может быть, более сложная логика я могу не только читать дисконт но и добавить другие свойства просчитать там нужно ли отправить на день рождения там подарок сделать в день день рождения более сложное там какой-то перерасчет вот этого самого дисконта то есть скидки и э, надо понимать что когда у меня объект имеет какие-то свои собственные свойства свои собственные методы и он может взаимодействовать с другими объектами друзья надо понимать что объекты вокруг нас Машина в гараже – объект, квартира в высотке – объект, высотка – объект, стоит на земле – это объект, ручка на столе – объект, часы на руке – объект, в конце концов. Любая элементарная вещь, ну, например, стол, можно и нужно превращать в объект, ну, в концепции объектно-ориентированного программирования. Например, допустим, что у нас есть объект, ну пусть называется «стол». Кажется, что это простой объект, а нет. На самом деле у него может быть много полезных свойств. Например, int, ну пусть будет fenght, Вот так высота. И это может быть его ширина. Ой, Сейчас соображу, как пишется. Вот так. Может быть там какой-то, я не знаю, там Стринг название там материала, из которого он сделан. Или там несколько материалов. Может быть свойство, которое Date Time, например, created, когда был произведен. Может быть свойство, когда там string, например, vendor, например. Ну, то есть, ой. как он называется? String vendor. То есть то кто производитель, грубо говоря, так сильно там, продюсер, да, если хотите. Может быть свойство, я не знаю, там, может быть какое-нибудь свойство, которое, собственно говоря, говорит там, ну, инт, например, тара, допустим, упаковка, или там, боксинг, сколько там имеет коробок при упаковке, там, доставки, то есть, Собственно говоря, что я хочу сказать. Все, опять же повторюсь, вокруг нас объект. Если вы начнете писать программу и оперировать понятием «объект», ваша жизнь в программировании начнется как бы, с правильной точки зрения по части того, вообще для чего это было придумано. То есть писать сложный код с использованием объектов, закрывая логику в них, это называется инкапсуляция, наследоваться. От них, давайте поговорим про наследование, буквально есть у нас просто стол, а есть, допустим, паблик, давайте так, вот, класс, и это будет супер стол, или там кит, тейбл, да, то есть маленький стол, и, соответственно, он тоже должен быть публичным, и он может быть наследником от простого стола. А еще мы можем сказать, что у нас для детского стола, допустим, какое-то отдельное свойство, бурево значение, хэс, там, допустим, подставка, неважно, как это называется. А еще у нас может быть какой-нибудь паблик, класс, допустим, какой-нибудь спешл, да, стол, который используется там, тоже, может быть, наследником от тейбл. И быть, соответственно, в общем, про наследование мы, наверное, поговорим в другой раз, потому что это отдельная интересная тема. Сейчас мы только говорим о том, что у нас есть понятие объект и все вокруг нас объекты. И оперировать этими объектами нужно уметь. Это и есть, собственно говоря, программирование. Далее, что бы хотелось сказать. У меня есть объект который называется Person. Более того, я могу вот этот функционал, где, ну вот не нужна, э, вот, я могу вот этот функционал тоже вынести в объект и назвать его э, кальку, калькулятор. Другими словами, я создал объект калькулятор, внутри него может быть метод, который называется PublicCalVoid void, значит, ничего не возвращает, calculate, и, соответственно, вот таким вот образом это все проделать. То есть для того, чтобы мне теперь запустить программу, в которой есть, и персон, и калькулятор, я могу сказать var, вот давайте тогда персон отсюда вынесем, это как бы не совсем корректно. Уж прям совсем до конца. Мы сделаем вот таким вот способом. Это называется рефакторинг. Сюда добавим, собственно, введение пользователя. Так, так, так. Вот у нас вот персон создался. Теперь ва калькулятор. Как трудно словом слово калькулятор написать, если твой ник колобонга. Калькулятор равен ю калькулятор. И, собственно говоря, калькулятор... Ой, тут у нас точка с запятой. Калькулятор.calculate Собственно, вот, вот и все И э, теоретически мы должны сказать калькулятору, что мы, нам нужен персон, для которого мы будем калькулировать калькуляторе вот, И вот этот персон мы можем получить Персон Персон и, соответственно, у нас программа восстановилась, Давайте Персон закроем, вот. И в общем-то мне теперь после того, как я создал калькулятор, я могу сказать либо вот сюда Персон отдать и он посчитается. В общем, смотрите, у меня теперь уже два объекта: Персон, калькулятор и это в общем-то бесконечная история. Нужно уметь этим пользоваться, нужно уметь этим оперировать, потому что это и есть программирование. Этому я и хочу вас научить, если так, конечно, можно обратиться. Давайте запустим, что программа работает, ничего не поломалось. Как вы видите, мы создаем у странного человека Боб с фамилией Боб, у которого дата рождения внутри заполнилась. И теперь нас приветствует дисконт-калькулятор, нужно ввести цену, пусть это будет тысяча чего-то там. Ну и как вы видите, все прекрасно посчиталось, 3%. Все отлично. Единственное, что мне не хватает, это ввести отдельно размер количество месяцев. Ну и я не буду это уже делать. Это пусть будет вашим домашним заданием. Друзья, программировать это интересно, это легко, это весело. Если знать миллион нюансов, эти нюансы, я думаю, что сегодня озвучил. Нет, делитесь впечатлением, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Вам всего хорошего и доброго и пишите правильный код.